Каждый игрок этой команды достойно бился для того, чтобы выйти в финал. Вам спасибо за кубок, спасибо за вашу игру. Я вам желаю удачи, с наступающим Новым годом вас. и От Дедовского и мороза каждому по 10 тысяч рублей, я думаю, вы получите.